Привет! По ссылке в описании я рассказываю тебе, где можно взять деньги. Так что просто открывай описание, нажимай на ссылочку и забирай свое бабло. Сейчас довольно модной стала тема продвижения своего ребенка на YouTube, так называемого, да, введения детского канала. То есть, когда вы снимаете своего ребенка, он там играет, прыгает, бегает, что-то делает, вы это выкладываете на YouTube. Но во многом эта тема популярна в России, благодаря, благодаря таким каналам, как Мис Кэти, да, Мистер Макс. Но, тем не менее, каналов сейчас просто огромное количество, и у нас бывает за месяц, 10-15 каналов на продвижении, только на продвижении, не говоря уже о тех, кто берет у нас консультации. Естественно, некоторый опыт у нас есть, и им я поделюсь, расскажу, что можно делать без бюджета. Сразу хотел бы заметить, что работать без бюджета – это то же самое, что прийти к врачу, получить список лекарств и ничего не купить. И я не знаю, сидеть дома и мазаться медом. То есть это, конечно, поможет хоть как-то, но по большому счету, ну, не хочу никого расстраивать, но работа без бюджета это очень сложно. Работа без бюджета это большее время, явно большее время, меньше трафика на старте, тяжело, сложно. Короче, я считаю, что, конечно, если есть возможность, в канал надо вкладывать. В вашем случае ролики должны стоить ничего или почти ничего. То есть, по сути, если вы можете играть деревянными игрушками на полу, и если это будет набирать, да, или шишками какими-то, то хорошо. Если нет, нужно использовать те, те там игрушки, те инструменты, то, что у вас есть, а, ну, чтобы максимально экономить деньги при съемке. Это очень важно, потому что вам понадобится реально снимать много роликов. Если у вас дорогие высокобюджетные ролики, естественно, вы можете делать их меньше, если у вас есть бюджет на продвижение. Но если у вас контент простой, бюджета совсем нет, то, естественно, придется работать по старинке, то есть придется снимать много роликов. Это важно. Следующий момент. Нужно четко понять, что вы будете снимать, какой контент вы будете делать. Возможно, вы с этим уже определились, но давайте я просто несколько вам таких вариантов контента набросаю. Во-первых, первый вариант контента – это так называемые мультики. Ну, мультики – это очень условно, потому что мультик все-таки нужно э, рисовать, записывать. Это довольно сложно бывает. А, скорее всего, речь идет о том, чтобы делать ролики где там, грубо говоря, кто-то руками играет каким-то персонажиком, ходит им там по столу, соответственно, появляется некий второй персонажик, он тоже там снова ходит им по столу. И, в общем, такая история, да, с передвижением неких там игрушек с помощью ваших собственных рук, я думаю, вы сами такое увидели, но ну, имитации такой игры во что-то. Это первый формат, довольно простой, интересный, и в то же время нужно только какую-то простую сюжетку придумать, то есть, по сути, это имитация там игры с ребенком во что-то. Следующий формат это распаковки. То есть пришла вам какая-то игрушка, вы купили какую-то игрушку в магазине, вы ее распаковываете. Очень многие выехали на том, что распаковывали дешевые товары, скажем, за 1 доллар с Алиэкспресс. Тоже хорошая здравая тема, стоит копейки, а ну, получить на это трафик и соответственно, там, наделать кучу роликов в принципе можно. Поэтому тоже считаю, что это интересная идея, можно и пользоваться. Следующая тема это костюмы. Костюмы хороши тем, что вы в принципе можете купить там два костюма, там спайдермена, супермена и еще кого-нибудь и соответственно кучу роликов в них снять. Я думаю, что вы видели на зарубежном ютубе, сейчас набирает довольно большие просмотры, то есть там ну грубо говоря там спайдермен прыгает в бассейн, ничего сложного из этого, ну, бассейн найти всегда можно, костюм спайдермена тоже и так далее. То есть все это придумается в домашних условиях. Но выглядит хорошо и набирает много просмотров. Здесь вы можете выехать за счет популярных персонажей. То есть, естественно, на девочку Катю всем интересно смотреть постольку поскольку. Она а Спайдермена, ну, по крайней мере, детям, да? Дети же там некоторые даже верят, что в костюме настоящий Спайдермен. Но ну, им намного интересней. Поэтому заказать парочку костюмов с Алиэкспресса, это, в общем-то, хорошая идея. Но, опять же, если у вас совсем нет бюджета, то мы об этом забываем. Забываем. Ну еще одна штука, которая на ютубе много просмотров набирает часто, это челленджи, то есть некие челленджи, кто там съест больше сгущенки, кто там быстрее обмотается в туалетную бумагу, дети это смотрят и это набирает довольно большие просмотры, хорошую активность, лайки, комментарии, то есть все это есть, поэтому... Опять же, какие-то челленджи, то есть там, а кто быстрее сделает это, кто быстрее сделает то. Хорошо, если у вас есть два ребенка, потому что тогда больше роликов можно сделать, больше вариантов есть как-то ну, денег заработать. Поэтому м -м, пробуйте, экспериментируйте. Вот примерно такие форматы, я бы, например, на них ориентировался, потому что, как мне кажется, это набирает больше всего. Все это, естественно, можно совмещать. И более того, если у вас... Новый канал, вы пока не определились с контент-стратегией, то самое лучшее, что вы можете делать, это снимать все подряд. И смотреть, где у вас больше активности, лайков, комментариев и так далее. То есть, в принципе, тестировать это всегда хороший путь. А еще один формат, который на YouTube набирает всегда очень много, это что будет, если. Что будет, если взорвать арбуз, что будет, если взорвать банан, что будет, если э, голому там, прыгнуть в прорубь. То есть, ну, все, что угодно. Что будет, если там пробежаться по Красной площади. А, все, что угодно, это всегда набирает большие просмотры. Соответственно, на это вы тоже можете упирать, что будет, если ребенок там съест 5 бананов. Ну, в общем-то, следите за своим ребенком, пожалуйста, потому что, я не знаю, я иногда смотрю детские каналы, я просто в шоке от того, какие жуткие вещи с детьми Делают их родители на камеру Но это другая история Опять же, хороший формат, просто вот наподумать вам Отдельная тема много набирает В принципе, давайте о другом теперь поговорим Что вообще хочет увидеть зритель? Зритель хочет увидеть какую-то жизнь, которая ему недоступна Какую-то развлекуху, которая ему недоступна Может быть город, может быть страну То есть, по сути, почему мы там ходим в кино? Потому что мы можем получить там эмоции которые в жизни нам недоступны, то есть в жизни вряд ли мы будем сражаться там, с кинг-конгом, с гигантской обезьяной, да, вряд ли мы там попадем на какой-то Марс, но в кино это доступно, это видно на экране. То же самое на YouTube, то есть люди хотят посмотреть то, что они сами бы не сделали никогда. Например, многим интересно, что там, что будет, если там машину припенить к стене, ну то есть, о, прикольно, что же будет, да? Или что будет, если там, я не знаю, человека разрезать с бензопилой? То есть понятно, что есть какие-то рамки и не все вещи можно делать, но какие-то безумные штуки, которые на YouTube можно показать, то есть там покататься на вертолете розовым с телками, например, это всегда наберет большие просмотры, только потому, что это то, что люди не могут сделать в реальной жизни, а им это потенциально интересно, да? Или что там будет, если, там я не знаю, подарить банан милиционеру. То есть, ну, я думаю, что ход моих мыслей вы поняли. А, по сути, вы должны снимать то, что было бы интересно увидеть но что они сами себе позволить не могут именно поэтому классы набирают просмотры например ролики с какими то игрушками да то есть не все дети там имеют возможность попросить у родителей такие игрушки которые показываются в ролике а на youtube они их могут там посмотреть рассмотреть и так далее именно поэтому высокое удержание аудитории то есть дети до конца по сути смотрят видео важный момент что я бы делал да если бы у меня не было денег я продвигал детский канал во-первых, я бы, условно говоря, покупая игрушку, сначала распаковывал ее. И снимал первый ролик с распаковки игрушки. Второй ролик я снимал бы с игрой в эту игрушку. И третий ролик я, например, ломал бы эту игрушку. Но ломал бы как-то странно. Засовывал бы ее в стиральную машинку, в микроволновку. То есть дети это смотрят. Детям это нравится. Детям это интересно. Поэтому почему нет, почему так не делать. То есть по сути один и тот же там материал можно использовать несколько раз подряд. Кстати, один и тот же ролик можно использовать несколько раз подряд. Очень часто используется такая забавная схема а ролик заливается на канал, потом заливается другой, третий, и потом делается компиляция, то есть нарезка общая там, лучших моментов из этих трех роликов и так далее. Привет! По ссылке в описании я рассказываю тебе, где можно взять деньги. Так что просто открывай описание, нажимай на ссылочку и забирай свое бабло.